Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео хочу вам рассказать про орехи, которые называются Пикан. Вот они перед вами сейчас представлены. Я чуть поближе еще вам покажу сейчас. И что хочу сказать. У меня было 6 орешков этих. Из них 5 взошли. Один вот здесь вот пустой, контейнер не взошел. Вот эти все пять они зимовали вот в этих вот прям пакетах черных. И прекрасно перезимовали. Это вот видно по самим орехам. Ну только один вот здесь слабенько развивается, остальные, в принципе, более-менее очень хорошо развиваются. И напомню, что я выращиваю, вот орехи в данном случае, пекан в Нижегородской области. Зимой у нас была температура, по-моему, около 25 минус, самой холодной, но недолго в эту зиму. И даже если учесть, что они с открытой корневой системы, грубо говоря, да, то есть контейнеры не в земле, а сверху над землей, они вот прекрасно перезимовали быть орехов я хотел сказать в этом видео буду дальше их высаживать уже в открытый уже на постоянное место и дальше за ним наблюдать смотреть как они будут расти у, у нас развиваться будут ли подмерзать не будут но вот здесь я смотрю по стволам до да, орехов вот у одного ореха здесь ствол где-то примерно на процентов 20 подмерз остальные я смотрю вот здесь вот процентов 15 надо да, вот эти оставшиеся которые здесь подмерзли но нижняя часть она живая ствол живой Ну то есть это видимо возможно уровень снега в момент холода или еще как-то но тем не менее вот это видно сейчас вот поближе вам продемонстрирую вот эти вот пенечки которые подмерзли от почек уже пошли новые на ну, этом все что я хотел вам рассказать в следующих видео я наверное, уже покажу как я сажаю в открытый грунт если вам интересно можете подписываться на канал будет видео на канале об это, о посадке вот этих вот орехов пекан непосредственно в грунт на этом все, до встречи в новых видео, пока